Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодняшнее видео я адресую тем, кто часто задает такие вопросы. Вы знаете, у меня, кажется, нет пресса, у меня нет этих, этих мышц, у меня такие слабые руки, у меня нет ягодиц. Конечно же, у вас есть все эти мышцы, но очень важно научиться правильно их контролировать и правильно их чувствовать и находить. Что мы сегодня сделаем? Мы сегодня с вами будем искать мышцы пресса. Итак, мышцы веса – это несколько групп мышц. Во-первых, это прямая мышца живота. Она отвечает за сгибание, например, корпуса, расгибание. И здесь все знают упражнения хранча. Есть косые мышцы. Эти мышцы отвечают за всевозможные развороты корпуса, развороты таза или за наклоны в сторону. Да, мы сразу чувствуем, как у нас включаются в работу эти мышцы. И есть еще нижний пресс, так называемый. Это пуперечная мышца живота. Как ее найти? Мы с вами сейчас кладем руки вот сюда, вниз живота. И в этом положении мы с вами покашляем. Кашляем. Вот когда вы кашляете, покашляйте, покашляйте еще немножечко. Вы слышите, как под руками шевелится мышцы, Это и есть наша поперечная мышца живота. Если мы ее не контролируем, у нас расслабляется живот, надувается живот, и он у нас свисает до колен. Что в этом плохого? Но ну, прежде всего, это то, что эта мышца, она фиксирует и контролирует мышцы внутренние органы. И поэтому, если вы не контролируете поперечную мышцу, да, то ваши Органы смещаются вперед, позвоночник смещается вперед и происходит переразгиб в поясничном отделе. То есть все вот так завязано. Мы сейчас с вами нашли, выяснили, какие мышцы у нас составляют, так сказать, группу мышц пресса. А сейчас попробуем научиться их контролировать и во время движений, и во время упражнений. Итак, ложимся на спину. Ложимся на спину. Проверяем. У нас сейчас поясница сохраняет естественный проник. И мы чувствуем, что у нас вот как будто таз сместился Теперь мы возьмем, кладем руки себе на живот, от пупка кости и опускаем поясницу в пол. В этом положении вы почувствуете, что копчик приподнялся. Поясница мягко опустилась в пол. Теперь наша задача взять и сместить вес таза обратно. Сместили. И почувствовали легкое напряжение под кубком. Включилась в работу поперечная мышца живота. Унесницу держим, ребра вверх не поднимаем. Сейчас чуть-чуть дышим вдох, расширяя грудную клетку, И выдох, поддерживая, подтягивая живот. Сделаем несколько раз так же. Вот основная задача сейчас, чтобы живот во время вдоха не надувался. Активизируйте поперечную мышцу живота. Теперь мы с вами приподнимаем стопы вверх правую ногу, ниже живота сильнее напрягся. Левую ногу и удержали это положение. Вы чувствуете, как у вас вот здесь под пупком появилось такое вот напряжение, и мышца включилась в работу. Это и есть наша поперечная мышца живота, наш нижний пресс. Теперь мы включим работу руки. Мы уведем руки за голову, положение поясницы и таза без изменений и мы продолжаем работать руками также в этом положении вы будете чувствовать в этом движении вы будете чувствовать как у вас напрягаются мышцы от лобковой кости до солнечного сплетения то есть мы включили в работу поперечную мышцы живота и прямую мышцы живота если мы хотим увеличить нагрузку мы с вами берем допустим руки отягощения Берем гантельку и с гантелькой работаем за голову. Вернули. Основная задача. Чувствуете, что вы подтягиваете живот. Подтягиваете живот вовнутрь внутрь по позвоночнику, когда руки уходят за голову. Если вы чувствуете, что вы хотите еще чуть-чуть увеличить нагрузку, вы можете добавить выпрямление ног. Так. И встречно. Вот когда вы возвращаете ноги, будьте внимательны. Вот здесь мы с вами не подтягиваем колени к животу. То есть колени остаются четко на линии таза. То есть вот этого мы не делаем. Да? Это будут другие упражнения, это будут другие нагрузки. Для того, чтобы научиться контролировать, мы сейчас с вами работаем вот в таком режиме. Последний раз же, Теперь мы с вами скрещиваем обе стопы подтягиваем колени к животу, слегка раскачаем таз вправо-влево. Вот в этом положении ваша поясница полностью расслаблена. Теперь уводите руки в стороны и из этого положения отводите пятки под ягодицы и раскачайте таз вправо-влево. Мы поднимаем таз всего лишь сантиметром на 10, но вы чувствуете, как у вас сразу включилась в работу, включились в работу ваши бока. Если отвести чуть-чуть, Пятки чуть ниже к ягодицам. Вы будете чувствовать, как во время разворота опять же работает нижний крест. То есть поперечная мышца. Последний раз также, Ну и теперь мы аккуратненько опускаем ноги вниз. И переходим в положение сиденья. Конечно же, существует масса упражнений, которые помогут вам убрать живот и прокачать мышцы пресса но запомните те ощущения которые мы сейчас с вами пережили когда вы прокачиваете нижнюю часть живота поперечную мышцы живота вы чувствуете напряжение вот здесь под кубком вот такая улыбочка от подвздошной кости подвздошной когда вы прокачиваете косые мышцы кстати не забудьте пожалуйста о том что косые мышцы по своей структуре короткие и поэтому не рекомендуется прокачивать эти мышцы с отягощениями, чтобы не увеличить в объеме а наоборот уменьшить. Итак, когда вы работаете с косыми мышцами, то вы чувствуете напряжение, натяжение по бокам. И когда вы работаете с прямой мышцей живота, то вы чувствуете ее от солнечного сплетения до лобковой костей. И тогда ваши ощущения вас не подведут. Не подведут. И вас, ваш живот, ваш пресс будет подтянут. И вы уже не сможете сказать, у меня нет пресса, он у вас есть. Главное, работайте с ним. Жду ваши вопросы, жду ваши комментарии. И, конечно же, готова ответить на ваш следующий вопрос. До встречи, друзья! Ваша Надежда Соколова.